С вами Маки Чародей, Антон Чалей. Сразу хочу предупредить тех, у кого будет бомбить пукан от моего видео. Я отношусь ко всем популярным ютуберам с большим уважением. Фрост, Ивангай и другие, потому что они прошли очень большой путь. Но после создания рубрики «Эпичные комментарии» я пересмотрел очень много мнений других людей. И в комментариях под видеороликами известных блогеров многие пишут «Как у таких дебилов так много просмотров?» Почему серьезное видео, которое несет образовательный характер, имеет так мало Просмотр. Кривляние в кадре это так модно? Вот я бы на их месте нес науку в общество. Автор Крафт. Да, такие комментарии тоже бывают даже похлеще. Понимаете, YouTube такая система, что дает просмотры тем роликам, которые больше всего нравятся людям. А значит научные видео, которые несут образовательный характер, вообще никому не нужны. Ребята, это не YouTube такой, это просто сами люди больше любят развлечения, чем самообразование. Вот представьте, вместо здесь хорошо, и 100-500 был обзор каких-нибудь картин. То есть, если Ивангай снимал не игры, а обучение по монтажу роликов, которые, кстати, хорошо у него получается, то... Мак Максимум его просмотра было 30 тысяч. Вы скажете, эти же блогеров смотрят дети и школьники. Но это неправда. У жанра Play обычно 30-40% люди старше 18 лет. Это можно проследить в отчетах YouTube-аналитики. Также можно посмотреть комментарии под роликами. Но не суть. Давайте разберем какой-нибудь канал под взрослую аудиторию. Например, Дневник Хача. Все вокруг кричат, это деградация общества, это пародия на Дом-2. А вы знаете, что Амиран раньше выпускал образовательный контент до старта его главного проекта? Вот это поворот! И у него за большой период времени было очень мало просмотров и подписчиков. Вот такие дела. Если вы взрослые, вы, наверное, тоже думаете, что все летсплееры глупые, они просто играют в игры. Вы дико заблуждаетесь. Вы вот представьте, что вам нужно сесть за компьютер, найти какие-то зачастую глупые уроки в интернете, учиться монтажу, это Adobe Premiere, это Sony Vegas, учиться создаванию превью, это Photoshop, допустим, обработки голоса, записи хорошего звука, да, выбрать какой-то микрофон, нужно знать освещение для съемки, как его выставить, потому что очень многого значения в видеосъемке придается свет. Вот представьте, когда делают, снимают какой-то фильм, даже есть специальная должность, световик, который освещает все на площадке и выставляет определенным образом свет, чтобы создать какой-то контраст. Представьте, летсплеер это все в одном, это человек мини-студия. Но все это скрыто, вы видите только готовую картинку. Я не говорю, что развлекательный контент это плохо, это очень даже хорошо. Просто меня бомбит от тех, кто откровенно оскорбляет многих известных блогеров, а сами совсем не разбираются в человеческой психологии и внутренних алгоритмах и механизмах YouTube.